Здравствуйте, вы тоже участвуете а, сегодня, да? Так, а, Да. И что вы представляете? А вы сегодня? кто? А я блогер. А я а кибо блогер? Я веду трансляцию. Блогер на ютюбе, канал Серый Кот. А -а -а. Я веду трансляцию. А же... Я, я, я регулярно Костушиван. Да, я, я, я веду. Расскажите зрителям сейчас, смотрят зрители прямую трансляцию вот этого мероприятия, расскажите, что, что вы сегодня представляете, да, вы сегодня как гость или как участник? Нет, я, я кудельник, я кудельник с правом голоса. Сегодня отбывается конгресс, або ассамблея неврадовых организаций. Сегодня мы, Сегодня мы працуем в этом конфессии. Ага. А о чем вы будете рассказывать? У вас докладка Основа Уже скоро прошла. Зараз отбывается проставление о профессии, громадские организации, представляющие свою пра а. працу. А. можно порабачить эту Ну все, да. Приложен. Спасибо. Вот, это был рекорд Костасек.